Всем большой привет! Сегодня готовлю вкуснейшую пиццу без духовки. Рецепт невероятно простой. Да и готовится она буквально за 20 минут. В глубокую емкость взбиваем яйца. И слегка взбиваем венчиком. Добавляем сметану. соль и перемешиваем. После чего добавляем муку и замешиваем тесто. Для начинки мелко нарезаем любую колбасу, которую вы любите. Помидоры нарезаем кружочками. Сыр натираем на мелкой терке. Для соуса смешиваем столовую ложку майонеза и столовую ложку кетчупа. Сковороду смазываем растительным маслом и выкладываем тесто. По тесту аккуратно распределяем соус. Сверху выкладываем колбасу, помидоры и обильно засыпаем сыром. Накрываем крышкой и ставим на минимальный огонь на 15-20 минут. Пицца готова, посыпаем зеленью, нарезаем и подаем к столу. Вот пицца моя готова. Вот такая она красивая и очень-очень вкусная. На все приготовление у меня ушло буквально 25 минут. 5 минут я все подготавливала, нарезала и 20 минут она выпекалась на сковороде. Очень просто, а самое главное, что очень-очень вкусно. Обязательно попробуйте. Я думаю, такая пицца вам точно понравится. Ну, а мне осталось сказать вам спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Готовьте вкусную простую пиццу, ну и Всем пока-пока!